Здравствуйте, в эфире День города. Информационная программа о Могилеве и ее жителях сегодня в нашем выпуске. Инновационный транспорт на специализированной выставке в Минске. Белорусская транспортная неделя проводилась с 4 по 6 октября в Минске. В ее рамках прошла 10-я международная специализированная выставка «Транспорт и логистика-2016». Около 80 организаций из 9 стран мира представили свои экспонаты. Подробнее об этом событии в нашем сюжете. Участники выставки представили посетителям различные виды современных транспортных систем и оборудования для них. Услуга по перевозке грузов и пассажиров и многое другое. Наибольший интерес вызвали площадки, на которых были представлены инновационные технологии. В этой сфере демонстрировали свои экспонаты две компании. Открытое акционерное общество, управляющая компания холдинга «Белкомунмаш» является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На выставке они представили электробус Е433 видов «Макс Электро». Производитель рассказывает о множестве преимуществ этого транспорта. Например, улучшенная система обогрева, система, предотвращающая зажатие пассажиров между створками дверей, а также система видеонаблюдений. Позаботились и о работниках. Предусмотрено кондиционирование кабины водителя и место для кондуктора с индивидуальным обогревом. Ожидается, что до 1 декабря две единицы этого экологичного вида транспорта уже появятся на улицах Минска. А к 1 марта планируют запустить еще 18. В Минске организовать движение, показать преимущества эксплуатации данного вида транспорта. Ну а затем уже дальше рассматривать поставки в другие регионы. Но при этом мы рассматриваем очень серьезно поставки данной модели на экспорт. Инновации в области транспортных технологий представила и еще одна компания – закрытое акционерное общество «Струнные технологии». Они презентовали проект под названием Skyway. Сегодня на выставку мы привезли, прежде всего, самое интересное – это наш подвижной состав, это «Юнибайк». Юнибус. Юнибайк – это прогулочное транспортное средство, предназначено для двух людей. Там также можно покрутить педали, если есть желание такое. 14-местный юнибус – это для городских перевозок. Также представлена модель наша, то есть навесные и подвесные составы и мотор-колесо. Экспонаты вызвали интерес у детей, взрослых и представителей из других площадок выставки. И действительно, посмотреть было на что. Здесь представлена масштабная модель транспортной системы. Это подвесной енибус. именно так он будет выглядеть. Естественно, люди будут выходить на платформы, а не падать, если можно судить по этому модели. Интересный дизайн, интересный обзор. Можно ехать, любоваться красотами природы или города. Увеличенный вариант тоже радует. Внутри довольно просторно. Юнивус должен вмещать 14 человек. И, как утверждают разработчики, каждая деталь инновационна и призвана сделать передвижение комфортным, быстрым и даже в чем-то увлекательным. Здесь вполне удобно. Можно присесть, отдохнуть, поболтать, послушать музыку, посмотреть что-то и узнать. Видимо, куда едем, потому что есть двигающийся табло. Разработками уже заинтересовались многие организации. Это дает надежду, что не за горами время, когда люди смогут на практике опробовать представленные технологии. Насколько мне известно, вчера была, через наш стенд прошла официальная делегация Республики Беларусь, которую возглавлял вице-премьер Анатолий Калинин. Вот, он выразил слова поддержки нашему проекту и сказал, что за нами будущее. Пока же представленные экспонаты вызывают противоречивые эмоции у гостей выставки. Удивление лишь одна из них. Сами можете наблюдать, как все плавно-плавно истекаются к нашему стенду. Какие вопросы в основном задают именно случайные зрители? Быть... Первый вопрос – что это? Второй вопрос – это правда. Три вопрос – вы откуда? С Беларуси? И тогда это можно будет увидеть и пощупать. На что мы отвечаем, что уже в ноябре этого года мы запускаем первую линию. Линию запустят в тестовом режиме в Экотехнопарке в Марийной Горке. Показ будет доступен лишь ограниченному кругу лиц. Остальные пока могут увидеть ход строительства на канале YouTube. Доступ в Экотехнопарк планируют открыть в следующем году, после окончательного завершения строительства.